простые такие методы которые позволяют человеку более комфортно вставать утром и чувствовать себя в общем-то лучше и вставать с большой энергией это определенный тип дыхания это дыхание когда человек делает во время одного дыхательного цикла первое три вдоха потом два вдоха и после этого один максимальный вдох это все идет в виде одного цикла. После этого задерживает дыхание, делает днем с открытыми глазами, а вечером с закрытыми глазами. Такое дыхание очень улучшает состояние сна раз, очень улучшает состояние просыпания утром два и вообще наполняет человека таким ярким, очень хорошим потенциалом энергии. Выполняется это через зубы или через нос, можно делать так. И вот таких циклов нужно делать 10, 15, 20, 30, 40. Сколько сможете или засекать время? 1, 2, 3, 7 минут.